Что за мода? Кто вам разрешил? Кто вам разрешил вообще так себя вести, парни? Кто, Кто вам разрешил? снимать? Я, я на работе, я вы сейчас... зачем снимаете? Я нахожусь дома. Где дома. дома? Я на нахожусь на дома дома у тебя. Да. Давай, давай, я дома у тебя. Я что-то вы угрожаете моей жизни. Много что Р... Дай сюда, Эй, вы... эй, эй, парни, парни. Что, что, что да делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? что вы Что вы делаете? Алло? Хороший, Алло, парни, успокойтесь. Бля, ребята, вы что делаете? Успокойтесь. Куда тебя? Что вы делаете? вы все Сядь туда. Подожди. Слушай, что ты мне указываешь? Давай, давай. Ты что сделали? Вы что сделали? Да, укусил, блядь, за да зачем вы его Кусил Что это такое? -то?